Красная поэтесса Владислава Броницка, Красный сон мой по красному красным красен. Красный сон мой по красному красным красен. Хлящет в ночь, фонтанирует он из разрывов аорты. В ржавых рвется рубцах, он смертельно опасен. В бокнах храмов его бьются птицы, аккорды, Красных фениксов ноты летят в поднебесье, Все забрызгав гранатным гранатовым соком, Зацветают гранатовым цветом победную песней самой жадкой молитвы о самом высоком. Даже красные в скалах цветут дельвейсы Кровью всех недошедших, содвавшихся в пропасть. Одни Анны льют масло, а другие ложатся на рельсы, от рельсов река. Я плыву, поднимаю весло, Его красная лопасть, красный конец томился купанием, под копытами сбита плотина. Он порвал все холсты и мчит за Боденовской конницей, за рекой краснофлажный Из рук из исполина. Вытекающий в небе над площадью, над умолкнувшей Зводницей, развивается красным вином. Виноградная кровь или божья прорастает из памяти Памятью красной маки. Снова вены дорог, вместо красного бездорожья И одетая в красный гранит, место жаркой атаки. Плачут кровью рябиной, Глаза ест рассержены, чили, Рвется вечный огонь, И в груди распаляет жаровню. Отчего а же так больно Мне память не долечили? И на тысячи миль, И на тысячи лет вокруг Я все помню. Красный сон мой По-красному красным крашен, Площадь красную вижу, парады и красные флаги, Красных звезд, дорогие рубины из кремлевских башен, Освещающих мир светом правды, любви и отваги. Красный дым Петрограда и зап самой красной эпохи Покрасневшая Волга, Горящего Сталинграда, И на теле красного, Упавшего на зем гиганта, Как блохи, Копошится, грызет И беснуется нечисть из ада. Красный сон мой по красному, Красным красен, снят Покров красных флагов без направит кровавым пиром. Красным сном спит планета, И сон ее звездный прекрасен. В нем восходит красное солнце над красным миром.